Добро пожаловать в бургер. А наш девиз горячие шины, горячие гамбургеры. Ого! <сосим> Хороший девиз. Мне один обычный бургер, пожалуйста. А, сейчас будет! Эй, Стив, Можно мне простой бургер? Нельзя! Одну секунду, сэр. Эй, Тим, в чем дело? Плита исчезла. О... Кто-то просто взял ее и вырвал. Ну, наверное, это был Стив. Почему ты так думаешь, Билли? <свен> Здесь, типа, масляная дорожка к его кабине ведет. Еще одна секунда, сэр. Стив, ты, ты случайно не видел плиту? Ли? А, вот жанр. Стив, что ты, ты делаешь? <свен> Пиковку синяшки для распродажа выпечки моей дочок. Ого, сэр! Я не знала, что у вас есть дочка. Я не думаю, что у нее есть. Стив, мужик, плита даже <control> ни к чему не подключена. <свен> Это что, understand? клиент? Привет, мальчуган! Я? Чего мы желаем этим чудесным утром? Я чувствую, что меня немного водят за нос, но я повторюсь. Просто обычный бургер, пожалуйста, сэр. Какой замечательный мальчик. Держи копеечку. Погоди-ка секунду. За Рождество, мальчик мой. О, ну ладно. С Рождеством и вас! Сейчас же процентов, подюнь. Вы слушаете 102.5 радиозакусочных на колесах, где мы ставим только песни странного Элла. Я просто не могу представить полничный наплыв. У людей нет полничного перерыва. Может, у них перерыв на. на А? Перерыв в 9 утра. Оп, мы приехали. Я думал, нам еще минут 15. Ех... Понятно. Стив, приятель! Чего творишь? Добывай мясо! Для бургеров. Стив, у нас много хорошего мяса в морозильнике. Мяса достаточно. О, Стив, вы справитесь, достаньте нам мясо! Не подбадривай его! Зилем. Может, вмешаемся, или. Не, он что-то слишком сильный. Стив, мы пропустим полничный наплыв. <свист> Четыре туза. Ты проиграл что тогда, когда попался в леса. Думаю, я сделаю что-нибудь. Осторожно, Билли! Уходи отсюда, ты благородное существо. <свист> Бернись! Майка! А -а Разве ты не пытался его съесть? Белая девочка моя, поторопись! Мы не должны пропустить полничный наплыв! Чё? Быстрее, белая! Да иду, я иду. Эй, Стив, я! Вау, вау, вау, вау! Стив, почему ты такой большой? Его в порядке! Пожалуйста, я вызывай пожарных! О, не волнуйтесь, сэр, я не буду. Чисто между нами, баки. Я покурил этот Джо. И он створил немыслимые вещи с моим разумом и телом. Вау, я не. Я не знала, что они могут так сделать. Снова на Бродбей. О, момент счастья. ты счастье. ты можешь мне помочь? А, да, да, само собой. А в чем дело? Там ребенок снаружи. Покупатель, наверное. Но что-то с ним не так. Он меня стримает. А, не волнуйся, я отлично лажу с детьми. А... Привет, Клоу. Можно мне тарелочку супа? Билли, ну мне кажется, это наш босс. Но... <соцентричный> босс> Стив. Это невозможно. Привет! Мне кажется, или он уменьшается. Прошу прощения, дамы. М? Это заведение <соцентричный босс> сейчас открыто. О, да-да-да, конечно! И что бы вы хотели? Верите нет, но у меня жгучее желание отведать бургер. О, клево. Мы же бургеры продаем, да? А, наверное, я лишь я спрошу у Тима. Тим, мы все еще делаем гамбургеры, да? Ну, ты знаешь, несмотря на это все. Привет, познакомиться. Меня зовут Том. Что? Что-то не так со Стивом. У него своя атмосфера. Ой, это уж точно. Ой, покупатель! Извините, сэр, ваш бургер скоро будет. Конечно, без проблем. У вас замечательное заведение, мэм. Ой, спасибо. Но я не владелец, это наш босс. Стив. Хочешь похулиганить, а? О, ты хочешь, походу, мне вставить палки в колеса? Ты, походу, хочешь вставить мне палки в колеса, бильбо! Ну что ж, станцуем! Конрад! Пушки на взвод! Пушка готова, босс! Ха! Огонь! Какого черта творится? Фу, это опять вы? Кто они? А, это зомби-бургер, конкурирующий с нами за на наколением. Сегодня колес. день, когда вы умрете, шипито бургер. Умрем? А, да, да, да, они типа, ну, ты знаешь, пытаются нас уничтожить. Эй, Стив, как делишки? Хоть один бургер продал. Его бургеры отстойны, мои в Староскуле. Мы по сути продаем уголь на булочке. Ваши бургеры в сравнении с нашими просто слишком хороши. Как яблоко, которое Ева дала дому. Продавать наши еду чисто воды преступление. Никто не может. Никто даже не может переварить то, что мы продаем. Ну и что тут хорошего? Да, погоди. И что в этом хорошего? Глупцы! Это тематическое заведение. Люди приходят к нам для того, чтобы постить в Инстаграме шутки о наших безумных бургерах. Чем хуже еда, тем лучше продажи. Плохая еда, хорошие. Продажи, Стив. Плохая еда, хорошие продажи. Пошки на взвод! О, какая странная бизнес-модель. Они нас не слушают, а. да? Прямое попадание. Кто-нибудь вылете праздничную бочку на Конрада? Мы их прибили! Да. Поехали домой, ребята! Кто-нибудь вообще за рулем? Я еще вылезая из постели с утра, знал, что ты вытворишь что-то подобное. Стив, я не удивлен. Да, с тебя останется выкинуть подобную херню. Щрт, подери! Я тебе за это отомщу, Стив! О, боже мой! Вот это все норма для закусочных на колесах. Спасибо, что пришли! Хорошего вечера! Mm-hmm. что тут не так. Вы же утром были клоунами. Мне... Ну, да, это просто макияж. Сипадрим? Что ты думал, что это было? Ну, я-то думал, что вы настоящие клоуны. Я разочарован. Чувак, клоунов не бывает, не тупи. Да, это была еще та муть. Эй, Стив, ты идешь? Будешь носить это всю ночь, а? У него точно своя атмосфера. Увидимся завтра, Билли! Увидимся, Тим. <laughs> Put the makeup on. Put on the show. Мне кажется, что меня немного водит за нос, но я повторю. Один обычный бургер, пожалуйста, сэр. Хорошо, если я не ошибаюсь, немного поводить за нос, это... Если я не сильно ошибаюсь, мой нож действительно сейчас кто-то водит. Но я повторюсь, ради того, чтобы получить то, что я хочу, просто обычный бургер, пожалуйста, сэр. Бенни, да, можешь мне помочь? Да, само собой. Да, но, знаешь, сам себе тебе помогу. <плес> Ах, да, конечно, да, само собой, простите. Возвращаясь к... Я облажалась, потому что у меня слетело покрывало. Он становится... <кхм> Он становится меньше. <плес> Моя кошка чешет коврик, не делай этого. Простите, дамы. М? Это заведение открыто для ужина. Да, конечно! Что мы можем вам предложить? Сейчас у меня такая ужасная тяга к бургеру, верите, нет? Оу, клёво. Мы продаем их, правда? Думаю, что да. Дай мне спросить Тима. О -о -о. Ты хочешь похулиганить, да? Молодые. О, ты хочешь? Попинать мой раздутый большой животик, Бельбо. О, о ну ты бы выкинул такую херню, не так ли, Стив? Ну ты типичный. Ну ты бы выкинул такую херню. Ну ты бы... О, ты бы выкинул такую херню. О, ты бы выкинул такую херню. Скользкая жаба. О, ты бы выкинул такую лошадиную задницу.